Именно саше друга. Ой! Жуть! Иди и сделай. Здесь мы будем жить Мы живем на первом этаже Открываем Господи, я уже испугалась, что дверь не откроется Привет Итак, тут у нас есть Вешалка Лавка Какая-то хрень Тут у нас кухня, это плита, это чайник, это заварник, тут всякие шкафы, не знаю зачем, раковина, стиральная машина, холодильник, ой, тут есть кастрюли, сковородки, доска, тут что, тут есть ложки, нож, вилки, вилки. Тут а просто шкаф. Мам, прикинь, тут есть, знаешь, что? Чем? Этот. Сковородки. Слышишь, это шкаф. <связь> Подожди. Это шкаф. Визу как визу у нас дома. Даже два. У Игоря примерно так же жила. А? У Игоря так же жила, примерно. Это шкафчик. Так, тут у нас, наверное, туалет. С душем. То есть вот так вот. Это вот эти штуки. Фен. Я буду бошку мыть, обязательно. Смотрите, какая душевая кабина. Жесть. Так. Смотри-ка, нам три кровати поставили. Я буду потому спать... Ага. Ага. А -а -а. Это тогда апартамент называется. Да. Ага. -а -а. Это, короче, кроватка. Раскладушка. Скорее всего, на ней буду спать я, потому что, как обычно. Тут, смотрите, какие кровати мягенькие. Тут вон... Он, это, кстати, с диваном. Тут почему-то на диване. Ну, неважно. Это стульчики. Тут какая-то, я не знаю, зачем штука. А, это от дивана запчасти. Телик. И окно. И все. Тиночка. Синочки при всем желании не залезть на кровать. Только на раскладушку. Тип, надо так. Все не слушаются, потому что он набедолся на тренировке. Да с ним? Mm -hmm.